Всем привет! Это скринкасты. Меня зовут Володин Сергей, я работаю в почте Mail.ru, и мы начинаем э, цикл роликов про практическое применение дизайн-системы на фронтенде. Давайте начнем. И перед тем, как начать писать код, хочется вообще немножко сказать, что такое дизайн-система. Дизайн-система это набор дизайнерских решений самых разных: типографика, работа с текстом, отступы, цвета, анимации и так далее. Но нас, как программистов, прежде всего интересует, что это. Но вообще физически, как эти дизайнерские решения можно закодить? За это отвечает такая сущность, как дизайн токены. То есть дизайн-токены это набор переменных визуального языка, как раз те самые переменные с семейством шрифтов, отступами и так далее, которые, собственно, написаны на каком-то языке программирования и уже используются в коде. Чтобы продемонстрировать как это все работает и как с этим быть. Я подготовил небольшое приложение, поскольку я не могу, к сожалению, показать вам продакшн код из почты, но я сделал на абсолютно тех же самых технологиях небольшой каркас приложения. Что оно все представляет? Это обычный React-проект, в котором есть папочка Components, которая представляет из себя набор ui Kit компонентов, которые обычно есть в проекте. То есть это кнопка. Это чекбокс, input, текст, панелька и так далее. И также есть контейнер, то есть, собственно, наше приложение, которое собирает все эти компоненты вместе и, собственно, реализует с собой то самое приложение. Давайте его запустим. Для того, чтобы вести локальную разработку, мы обычно используем такой инструмент, как Stribook. Что это такое? По сути, это библиотека, которая позволяет очень удобно организовывать локальную разработку любого фронтенд-проекта. То есть мы с вами вот здесь видим все наши компоненты. То есть вот кнопка, э, checkbox, input, панелька и так далее. Все приложение целиком. Мы можем прямо из трибука менять какие-то свойства, компоненты, чтобы получать ту или иную верстку. Вот то же самое с чекбоксом. Можем смотреть, как оно выглядит на совершенно различных данных. И вот, собственно, наше приложение, которое является собой просто формой создания новой папки, например, в почте mail.ru. Тут можно ввести название папки, поменять э, какие-то свойства, ну и нажать «добавить», «отменить». Вот, из трибука нам покажет, что у нас вызываются какие-то экшены с со состоянием, этой самой формы. Давайте ближе посмотрим по коду, как это устроено, что тут у нас есть. Как я уже сказал, это React проект, то есть э, используем библиотеку React для э, клиентского рендеринга. Сами компоненты написаны на языке TypeScript. То есть статическая типизация и в принципе все все что нужно знать вот но поскольку мы говорим про дизайн-систему и про то как ее интегрировать в наше приложение то нас интересуют файлы со стилями конечно же вот давайте на них посмотрим я для тестового приложения использую обычный нативный CSS-файл, то есть э, это на самом деле это может, мог быть любой процессор CSS, SAS, Less, STYLUS, что вам угодно. Это мог быть подход, подход CSS NGS, э, но я для наглядности использую самый обычный CSS. В компоненты CSS попадает в виде э, с помощью подхода CSS-модулес, и эти классы попадают в компонент. Давайте начинать интегрировать э, в это приложение дизайн-систему. Что для этого нужно сделать? Чтобы начать интегрировать туда дизайн-систему, надо немножко разобраться вообще, что такое дизайн-система и как работать с этими, с этими дизайн-токенами в э, вебе. За дизайн-токены в Mail.ru э, в дизайн-системе Paradigm отвечает вот такая библиотека, которая у нас называется Paradigm Tokens. Работа с этой библиотекой очень простая. Нам нужно просто установить NPM-зависимость и дальше... Uh, из этой библиотеки заимпортить uh, файл со стилями и использовать переменные дизайн-системы прямо в проекте. Также, помимо, собственно, непосредственно работы со стилями, эта библиотека предоставляет разные объекты, интерфейсы для того, чтобы работать uh, с темой из JavaScript, а, и еще ряд полезных инструментов. Но давайте посмотрим поближе на практике. Откроем папочку Темис, перейдем в FileBase, и, и увидим тут такой вот объектик темы, в котором, э, собственно, определяются переменные шрифта, тонирующие значения, границы, анимации, цвета, паддинги и так далее. То есть, в принципе, как раз все те самые сущности дизайн-системы. Вот. Что тут нужно пояснить? Основной вообще идеей концепцией э, именно дизайн-токенов парадигм является типизация. То есть, у нас есть описание темы. Вот, based description, то есть э, тип, по сути, который декларирует визуальный язык. То есть э, говорит, что в теме дизайна системы должна быть переменка такая-то со шрифтом, такой-то отступ, такое-то скругление у кнопок и так далее. То есть что эти все значения нужно указать. Но не говорит о том, чему они именно должны быть равны. То есть она просто декларирует язык. А уже то, как мы будем говорить на языке, за это отвечает инстансы дизайн-системы или вот те самые объекты, которые удовлетворяют этому интерфейсу. Вот, у нас их довольно много. Вот мы видим, у нас есть Base, календарь, Octavius — это почтовая тема, ответы Mail.ru, все аптеки и так далее. То есть довольно много проектов Mail.ru используют эту дизайн-систему. Давайте возьмем и запустим сборку дизайн-системы и посмотрим, что генерируется на основе описания этих инстансов run build. Вот, она запускается э, через Node.js э, TypeScript. Он берет все эти, э, собственно, описания дизайн-системы дизайн или инстансы и как-то их процессит, и в итоге получает в папочке dist следующую структурку. У каждого инстанса дизайн-системы видим следующий набор файликов. Вот, ну давайте перейдем в какой-нибудь, например, scss. Мы видим, что у нас тут э, в синтаксисе языка SSS объявляются все те самые переменные, которые отвечают за дизайн-систему. Также то же самое происходит со стайлусом, с постсссом. Э, у нас есть TypeScript объект и даже JSON, например, чтобы отправить эту дизайн-систему на другие платформы, например, на мобилку. Отлично. То есть как-то так это выглядит. То есть у нас есть описание темы, э, оно собирается в instance дизайн-системы, в разные совершенно различные форматы. И уже проект, который использует эту дизайн-систему, выбирает, в каком формате ему наиболее удобно будет с этим работать. Собственно, давайте вернемся в наш проект и попробуем синтегрировать э, с этой дизайн-системой. Установим пакет Prodigin наши дизайн-токены, npm install, возьмем их по тегу screencast, Так, подождем, пока установится наш пакет. Так, давайте посмотрим в модуль убедимся, что пакет установился, что там есть все ожидаемые значения. То есть, да, вот мы видим токены, в них, в них есть темы, в них есть самые разные файлы со стилями и так далее, которые мы сейчас начнем использовать. Отлично. Давайте запустим наш стрибук. Нет, давайте перед тем, как запустим, сделаем одну небольшую вещь. В можно в специальном файле в preview-head указать, в общем-то, часть HTML, которая будет подгружена в tag-head во время запуска стрибука когда мы будем переключаться между сторисами. Давайте тогда вот здесь подключим э, файл со стилями. Rail, stylesheet, href. Как раз самую дизайн-систему нашу. Мы будем пользоваться базовой темой. Поскольку у нас нативный CSS, мы не используем никакие процессоры, то мы будем выражать эту дизайн-систему в виде нативных CSS-переменных, поэтому нам в папочку css-vars, объявление и индекс CSS. Теперь запустим стрибук Так, хорошо. Давайте убедимся, что наши переменные загружаются на страницу, обновим страницу. Видим, что, да, у нас грузится файл со стилями, в котором большое количество нативных CSS-переменных. Супер. Собственно, давайте, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас возьмем и наше вот это приложение, самые разные компонентики, переведем на использование токенов из парадигмы. Собственно, что нам нужно? Нам нужно идти в файл со стилями. Начнем с кнопочки. Тут важный нюанс, что в этом ролике я буду говорить только про... Типографию, переменные отступы, высоту и так далее. То есть, э, мы не затронем цвета. Цвета будут дальше. Там с ними отдельный разговор. Давайте начнем. Значит, как мы будем переводить наше приложение? На самом деле, все очень просто. Мы видим любой хард-код CSS и его заменяем на переменную из дизайн-системы. То есть, ну, опять-таки, исключая цвета пока что. А, окей, видим высоту. То есть, давайте сначала сделаем старибуки кнопочку побольше, чтобы наблюдать, как она изменяется. Удалили высоту, видим, что кнопка сломалась. Отлично. Теперь давайте э, возьмем переменную. В дизайн системы Paradegm э, за высоту контролов отвечает специальная переменная, Сайт control, э, Причем она отвечает не только за высоту кнопки, конечно же. Это семантика, которая говорит о том, что все контролы должны быть одинаковой высоты. Inputы, кнопки, любые другие. Отлично, идем дальше. Что, видим следующий хардкод, 16 пикселей. Непонятно, что это за 16 пикселей. Вот, давайте, во-первых, сломаем. <laughs> Отлично, кнопка выглядит не очень. Теперь давайте возьмем переменную дизайн-системы. Значит, что нас интересует? В дизайн-системе есть специальная переменка, которая называется парадигм Padding Control Button. Отлично, кнопка вернулась в свое состояние собственно и так по этой схеме продолжаем значит видим что у нас есть стандартный фон size берем переменную font-size вот отлично дальше ломаем шрифт так хорошо теперь берем переменную paradigm family хорошо так дальше видим что у нас есть border радиус. удаляем его видим что кнопка стала прямоугольной и теперь давайте э -э напишем возьмем переменную переменная это у нас э size border-radius Радиус. отлично да видим что она подставилась вот дальше остались цвета все кнопку мы перевели на дизайн-систему хорошо пойдемте дальше и по аналогии Чекбокс. переключаемся на чекбокс и повторяем все те же самые действия давайте начнем с класса box так давайте поставим чтобы красивше было бордер отдельно значит за границы у контролов выступает тоже специальная переменная в дизайн-системе парадигм, сайз, border width. идем дальше, значит за размер чекбокса, он тоже может варьироваться в зависимости от проекта, в зависимости от нужд э, UI, поэтому также выделяется в отдельную переменную. парадигм, сайз, control, check, width. С высотой все абсолютно то же самое, меняем на высоту. Так, значит, border-radius можно скопировать у кнопки, line-height нам встретился впервые, отлично, давайте тогда его также напишем, есть специальная переменная line-height. Окей, вот, в принципе, в принципе, мы все основные хардкоды убрали, но у нас есть ряд вещей, которые не описаны дизайн-системой. Например, мы хотим там, да, чтобы при сжатии лейбла, чекбокс, ну, у него был какой-то минвитх. Но у нас нет специальной семантики на этот случай. Мы не считаем, что это важная часть дизайн-системы, но опять-таки важно понимать, хотим ли мы оставить этот хардкод или не хотим. На самом деле, правильный ответ заключается в том, что не хотим. И правильно будет перейти на использование относительной единицы измерения из дизайн-системы. То есть возьмем, и у нас есть базовый токен расстояния. Вот. В базовой теме он равен 4 пикселям, и э, все остальные расстояния, падинги, марджины и так далее, они выражены в этом базовом, токену, в базовом токене. Зачем это нужно? Если мы захотим делать редизайн и захотим больше пространства в нашем интерфейсе, в наших формах и все такое, единственное, что нам нужно будет сделать, изменить просто размер базового токена. Например, с 4 перейти до 5. Соответственно, отступы, которые э, там раньше были 8, станут пропорционально, до, вырастут до 10 пикселей и так далее. То есть в нашем интерфейсе появится больше пространства. Соответственно, отлично. Давайте мы их заменим. И здесь то же самое сделаем. Хорошо. Так, чекбокс. Перевели. По аналогии с кнопкой я также перевел, быстренько перевел. Все остальные компоненты на использование токенов дизайн системы Вот мы видим font-family, font-weight, line-height, бордеры, border радиусы транзиции. Вот очень важный момент, что анимация -то тоже является частью дизайн-системы токенов. Панелька, текст. То есть все, все переменные, связанные с типографикой, с э, отступами и другими возможными хардкодными значениями в компонентах, я быстренько перевел на дизайн-систему. Собственно, что мы сейчас делали? На самом деле мы сейчас взяли и перевели все наши э, примитивные компоненты, которые у нас есть в приложении, на дизайн-систему. В целом, кажется, что э, не очень понятна выгода от этого, потому что у нас есть компоненты. Если нам нужно сделать редизайн, мы просто меняем э, стили компонентов. Зачем нам важно, чтобы они использовали какие-то там дизайн-токены и так далее? На самом деле. Э, Фишка заключается в том, что дизайн токена не является сущностью только UI-китов и только компонентов, которые, из, которые как кирпичики образовывают наш интерфейс. Мы точно так же в приложениях э, также можем пользоваться этими токенами, э, и, собственно, в данном случае нам важно любую верстку в наших проектах выражать в каких-то семантических решениях. Смотрите, вот, например, у нас есть форма, и между элементами формы есть как -то отступы. Вот, соответственно, дизайн-системе за это также отвечает специальная переменная. Парадигм, margin, form, field, vertical. Вертикальный отступ между кнопками, ой, между элементами формы. И также вот у нас есть кнопки, и между ними есть какой-то отступ. Он также выражается в виде переменных. Парадигм. margin, control. Отлично. Мы, значит что сделали? Мы перевели наше приложение полностью на дизайн-систему, оно визуально никак не изменилось, но дизайн-система из коробки предоставляет нам еще ряд полезных штук, которые можно также использовать. Например, когда мы перешли на токены дизайн-системы, можем заметить, что они на самом деле адаптивны. То есть, что это значит? Сейчас давайте-ка я аддоны отправлю вправо, сделаю пошире и начну ресайзить окно браузера. В какой-то момент... Моя кнопка станет намного больше. Почему? Дизайн-система посчитала, что при, таком, при такой узкой ширине мы перешли в мобильный брейкпоинт. Соответственно, кликабельные элементы должны стать больше, потому что в них нужно теперь попадать пальцем, а не мышкой. Давайте посмотрим наше приложение все в целом. Мы видим, что расширился input, текст стал пожирнее, поменьше и так далее. То есть, еще раз давайте. Десктопный режим. Мобильный вид. То есть, когда мы перешли в нашем приложении на дизайн-систему, у нас из коробки появилась адаптивность и работа с ней. И это очень удобно. Плюс дизайн-система предоставляет, и токены предоставляют различные возможности управлять этой адаптивностью. Например, мы почему-то решаем, что одна наша кнопка должна быть всегда в тачевом виде. Мы можем навесить на нее класс специальный, парадигм, форс, тач, и увидеть, что она автоматически превратилась в мобильный вид. И точно так же можем форсированно включить автоматическое определение и любой другой брейкпоинт адаптивности. Собственно, на этом у меня сегодня все. Мы сегодня с вами рассмотрели небольшой react приложения и внедрили в него дизайн-систему, поработали с адаптивностью в этой дизайн-системе, и в дальнейшем видео мы попробуем с вами в этом приложении сделать редизайн. Смотрите скринкасты, подписывайтесь на канал. Всем пока!